О, я вас не заметил, снова приветствую вас на нашем канале, сегодня мы займемся распаковкой карманных часов. Видите? Давайте теперь посмотрим, что у нас за часики. На фотографиях они выглядели хорошо, надеюсь хоть в этот раз реальность меня не, раз... не разочарует. Вот такие вот часики. Часы достаточно легкие. Краски я не вижу, поэтому я думаю прослужат они довольно долго. Нигде ничего не люфтит. Механизм открытия крышки работает хорошо. Тут пленочка небольшая, но мы потом ее уберем. Вот такие вот такой у них циферблат достаточно стильные как вы видите мне нравится механизм смены времени вот здесь находится так что все очень просто единственная загвоздка я не вижу как поменять питание у них но возможно это решаемо вот такие у нас часики если честно, мне нравятся, тут даже не нужно говорить фразу, мол за такие деньги, хотя стоят они всего лишь пару долларов, крепкие, стильные, ничего не лифтит, думаю прослужат долго, так что если вам как и мне давно хотелось заиметь карманные часы, это неплохой вариант. Было высказано предположение, что видео получилось слишком коротким, поэтому вот у меня есть еще одна посылка. Мне было сказано, сказано что здесь зеленый чай. И да, это зеленый чай. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пока!